Ты больше любишь деньги или женщин? Я не знаю. Никогда не пробовал сравнивать деньги с женщиной. О -о -о. Она лежит в постели с тобой и смотрит на тебя одним глазом. Деньги – это шлюха, которая никогда не спит. Она ревнива. Если не будешь заботиться о ней, то однажды проснешься и поймешь, что потерял ее навсегда.